Снова здравствуйте! Сегодня поговорим о самом узнаваемом стиле в интерьере, а именно о классике, которая зарекомендовала себя как самый неустаревающий стиль. Времена меняются, появляются новые тенденции, а классика была, есть и будет всегда. Но существовать как раньше в том виде, какой она была, просто невозможно. Сейчас другие технологии, другая жизнь. По классическому стилю приходилось подстраиваться и видоизменяться, чтобы дожить до наших дней. Но и по сей день классика остается самым востребованным стилем. Сегодня я приехала в салон Юхо, где представлены практически все элементы классического стиля. Это удобно не только для дизайнеров, но и для заказчиков, чтобы выбрать все в одном месте. Ну что, давайте зайдем, посмотрим. мной в классике это наличие карнизов молдингов и плинтусов и если раньше они были дорогие из гипса то сейчас появилась альтернатива это изделия из полиуретана все те же формы и объемы но более простой монтаж и подрезка изделий только ни в коем случае не путайте совсем дешевым пенополистиролом который слишком мягкий материал и очень дешевый его Желательно не использовать вовсе. Его изобрели только для потолочного монтажа, чтобы закрыть углы стыка обоев и потолка и в самых бюджетных дешевых интерьерах. В классических интерьерах пенополистирол использовать нельзя. Итак, на первом месте в классических интерьерах идут карнизы и плинтусы. Для, для классических интерьеров это обязательное условие. Если их не будет, классический интерьер не получится. Идут настенные декоры, это молдинги. Объясню простым языком. Молдинг это такая фигурная палка, из которой собирается прямоугольная рамочка. Получается эффект панелей. С помощью таких рамок стену можно поделить на сектора. Можно разделить вверх и низ. Или выделить определенные зоны с настенными светильниками картинами, телевизором или даже камином. Но тут есть одно условие. Если вы делаете рамки, то между ними не должно быть слишком большого или слишком маленького расстояния. Оставляйте не менее 8 сантиметров. А если хотите усложнить задачу, то можете сделать не просто прямоугольные рамки на стенах, а скруглить их углы. Есть вот такие элементы, за счет которых можно сделать внешний или внутренний угол. А есть еще более интересное решение – это рамка в рамке. Только обязательно внутренняя рамка должна быть тоньше внешней. И не забудьте приобрести специальный клей для полиуретана. Он чуть дороже обычного клея, но дает гарантию, что на стыках и углах со временем не образуются щелей и трещин. Как я уже сказала, за счет молдингов мы делим стену на зоны. Но подходите ко всему с умом. Если вы выделяете зону с телевизором, учитывайте габариты телевизора и тумбы под ним. Если выделяете зону зеркала или светильников, учитывайте и их размеры и высоту светильника. И обязательно помните про симметрию или зеркальность, которая в классике является самым главным критерием. Вернемся к карнизам. Они бывают обычные и специальные для скрытой подсветки. Карнизы для скрытой подсветки крепятся к стенам и с ними особых ограничений нет, разве что только к поверхности стены она должна быть ровная. Карнизы без подсветки крепятся, имеют крепление стена-потолок. Красиво смотрятся в качестве устройства ниши для штор. Но помните, если у вас натяжной потолок, то выбирайте карнизы, которые крепятся только к стене. И нишу для штор придется сделать из гипсокартона и уже к нему прикрепить карниз. Кстати, если речь уже зашла о потолке, то и его вы можете декорировать молдингами и, стек... молдингами и специальными розетками для люстр. Они тоже идут из полиуретана и предлагаются совершенно в разных размерах и декорах. Весь полиуретан можно красить в любой цвет, какой захотите, но желательно краской устойчивой или брать грунт под краску. Ну и если совсем уходить в классицизм, нельзя забывать про колонны, полуколоны, арки, кессоны, кронштейны и другие элементы. Вот мы с вами познакомились с полиуретановым декором, который является прекрасной заменой гипсу. Теперь перейдем к обоим, фрескам и штукатуркам. Обои в классике, как правило, бывают с рисунком в полоску, в клетку, ромбом и вензилями разных размеров и форм. Обои можно нанести внутри рам из молдингов или просто так на стену если молдингов нет декоративная штукатурка в классике обычно используется с более гладкими текстурами а груб... грубые и объемные штукатурки в классике не подходят теперь перейдем к фрескам Раньше фреской считался настенный рисунок на основе штукатурки, выполненный художником. Техника была сложная, и сами изображения на стене были непростые. Поэтому стоимость таких рисунков была не из дешевых. Сейчас фресками называют такие вот обои на флизелиновой основе, на которых напечатано изображение и есть покрытие из штукатурки. Причем текстуру можете выбрать какую хотите, начиная от простой мел мелкой крошки и заканчивая трещинкой микроклеем. Клеится такая фреска легко, так же как обои, а рисунков предлагается столько, что устанете выбирать. Теперь представьте интерьер, где есть все вышеупомянутые декоры, можно сказать, основа классического стиля. Дальше вы можете либо продолжать использовать классические элементы, усложнять классику, например, добавлять колонны, какие-то липные декоры делать светильники с абажурами, с портьеры с подхватами, ставить классическую мебель, либо можете создать контраст и уйти в минимализм, поставить современные кресла, модные светильники, сделать яркие акценты, и это получится смесь классики с минимализмом, так называемая неоклассика. Давайте я расскажу, на чем можно сэкономить, создавая классический интерьер. Первое – это напольный паркет. В классических интерьерах обычно используется классический рисунок елочки, квадрат в виде шахматной кладки или мод модульный паркет с так называемым витражным рисунком. Последний вид паркета самый дорогой. И в целом вообще паркет – это не дешевое удовольствие, но есть решение в доступном синовом сигнале. В доступном ценовом сегменте, например, ламинат под елочку, кварц-виниловая плитка тоже под елочку. Можно взять обычный керамогранит с рисунком под дерево и уложить его модульным паркетом. Понятно, что это будет альтернатива натуральным паркетным красивым полам, но это тоже будет смотреться достаточно неплохо. Второе, на чем можно сэкономить, это создать декоративный камин из полиуретана. Портал для камина можно собрать из ГКЛ и полиуретановых карнизов с молдингами, либо купить готовый полиуретановый портал, который предлагают компании. Но не советую ставить искусственный очаг камина, который вы никогда не будете включать и вообще эти искусственные камины только портят общий вид. Сделайте лучше декоры свечей, бревнышек или, если финансы позволяют, можете приобрести паровой камин. Он очень естественно имитирует пламя огня и заодно увлажняет помещение. Пожалуй, это все, на чем можно экономить. На остальном экономить не советую, так как выбирая классику, вы, скорее всего, рассчитываете на долговечность. Поэтому выбирайте все только самое надежное и качественное. Боюсь даже представить, во что может превратиться классический интерьер, если там будут использованы дешевые пластиковые плинтусы, мягкие полистирольные молдинги, Дешевые двери, некачественная мебель – это не будет настоящий классический интерьер, это будет ерунда какая-то. Поэтому не экономьте и, и будет вам счастье. Немного пробегусь по плитке. Для напольных рисунков плитку обычно укладывают под 45 градусов и делают вставочки в уголках. Это самый популярный рисунок для пола в классике. Второй по популярности рисунок для пола это ковровый рисунок, где в центр выделяется прямоугольная вставка, вставка в виде ковра. И третий по популярности вид это окантовка помещения другим цветом плитки. То есть идет такой кант по периметру по стенам. Причем кант может быть двойным или иметь свой сложный какой-то рисунок. Для ванных комнат. Тоже существует плитка с имитацией плинтусов, бордюров и даже карнизов. А настенные элементы могут иметь рисунок обоев или иметь какой-то объемный вид, как имитация панелей. То есть на любой вкус и цвет вы можете подобрать классическую коллекцию плитки и ни с чем ее не спутаете. Ну вот я вам рассказала базовые элементы классического стиля, на которые строится как сама классика, так и ее ответвление. Например, сделайте минимальный набор элементов, только плинтус, карниз или фреску, и у вас получится облегченная классика. Добавите молдингов на стены, и при этом используете современную мебель, светильники, и получится неоклассика. Переборщите с вензелями декором и у вас получится ардеко который тоже основан на классике кстати я писала статью про ардеко она получилась очень интересная заходите читайте на рихом ссылку укажем в описании поэтому не бойтесь экспериментировать не бойтесь сочетать несочетаемое не бойтесь ошибиться потому что все можно перекрасить переделать переклеить это не такие большие затраты а если все получится что будете жить и радоваться десятилетиями в прекрасном классическом интерьере. На этом все. Оставляйте комментарии, пишите, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске. Желаю вам жить красиво. С вами была дизайнер интерьера Алла Казимирова и канал Рихом. Всем пока!